Честно делим. <плодот> Опа. Ой. Б! Чем блин? Здорово, меня зовут Дазу. Сегодня мы будем давать кресты. Давай товар Давай <связать> а на кого <связать> мне, брать? Я играю на четверках в Взял бы СФ хотя бы, я не знаю. СФ, блять. Дерьмо очевидно. Да сосите хуй, блять, у меня кто... под лазу в рот, блядь. <связать> <связать> Там в пойду, раз я развлекаю, можешь кто-нибудь смотреть? Да, у меня ульта! У меня ульта, забей. Я же сумре, я вшук. Эрик, Эрик. Я не, не умрешь. Ладно. Think... Ну видишь, они меня, не типа не пробьют меня. Сына вниз. Все, я кроще. Гришаня, давай, удачи! Нет, не, просто я тебе люблю, просто любой ме бати сплят. Просто не сносит ебал. Летай. Тут просто заминировано. Ой, зря она туда пошла, дура. Жора мы его убиваем, Паузу, Жорик. Жора мы его убиваем. Шо. Жори, паузу ставь. О, не. Это клип. Барни, на низ помощь, на низ помощь. Личи. Лечи. Блять, замогал игра! Что с? Мм, мой пауз. Хелхую, стой, свети. Опа, О, по Владиз, Владик. Что, давай, как будто от мяси что-то зависит. А, а кого он взял? На связке, если что. О, Во, все. Вот. Он куда? В тройку идет пицом. Да, да. Леша, ты долбоеб вопрос. <соцент> <соцентр> <соцентр> <соцентр> Не, пуджа забрали. Пуджа забрали, этого забрали. Нормально вообще? А, И в итоге, ты решил взять Жакира. Ну да. Нормально забрать. Кстати, Жакиров в этот. Жакиров купал норм. Ты будешь просто фризить вторым. Ну если я успею. Оставляю. Он же быстро бля такой. Санам алеком. Иди сюда, Федя. О! Давай! Я не вру. Блэкхол! Блэкхол, блэкхол! Жори, блэкхол! Ты тут. Ты ч гонишь? Блэкхо! Я с тебя умер сейчас, И ты тоже. Не, я.. не понял, почему. Я не мог двигаться, пригонись. БИШАК! Жора, ты мог двоих убивать, ну птись, моптись, я зачем тебя сошрал? поэтому у меня Поэтому он будет храпеть, я думаю, он будет. Ой, я умер. Брэ! Было? что она делает, я не понимаю. На иллюзию ставят, которая замедляет, это сейчас просто кто-то собак. я это не Найс! Александр! А что я хаваю? А, я тролля траваю. Я лечу, я лечу, я лечу, я лечу. Да не-не, забей, я умер. Но. Ты я просто сейчас. Я вот кого. Я, я крипа хавать начал! Не мой Помощь на Феникса. А, он меня видит, что я здесь. Лш! Ой, я ишак! Я атакую хрень, опять. Йорги. Где Йорги? Походу Чего? А у них пач! Ой, пизда мне. А я, а я не зря винран прожал первым скиллом Ебать гений Но я проебал правда. Как там? О, подожди. Как я Подожди, ебать гений! Почти винран откатить. Винран откатить, винран. Почти секунду, секунду, одну секунду. У него, у него хук есть. Похуй. А я почти одну секунду винран. Бля! Ой. Не знаю, как я должен рашана забрать. Вообще холодно. Абузом армлета. сюда встаешь. И он отходит сейчас. в Ну чё, с баш вылетел? Вы, ещё один баш! нет? Нет. Ну! два баша подряд! Ну куда? Переагри на себя У меня надо стоять, чтобы я сагрить мог Вот смотри, я сейчас умру тип тип иди, где-то здесь, слышите? Знаешь, не умеет, пожалуйста, Брешан? Пожми, пожалуйста, Архана, не меня Я умер Я убей так, блядь! Это просто сын хуйни! Два баша подряд опять! Может меняться, типа. а, у меня... А, у меня... Мярошан, так. Ну, у тебя рашан? Да. Я наверху иду. Наверху иду. Я сейчас убью... О! Забейте. Я так... Подожди, а почему ты не через мом? Пляш. Не, не, ну, потому что меня показывал. Найс, просто. Это дебил в а, я, я. Команда, помогите. Я помогаю, как а, могу. Блядь. Help you, help you. Да. Че ты в кадиллее сидишь? Да, в смысле я ульту, потому что поставил. Прикалываешься? Я, ульту постав, да, да, там, у чур, у чурок, КП нет, Проиграем. Ну там, чурок, хп нет Проиграем Давайте просто к, к ним зайдем, посмотрите, там 700 хп у него Бля, что давайте с ним за... Слепнем. Какие с ним ублюдские, боже мой Парни, нет, нет, нет, нет, нет Не боюсь, я не хочу Мы а. про... Нет, ломает, ломает Нет, нет, нет Пожалуйста, убейте Что? Похрен нам же этот лох нужен. А я так умру умру. О, шишечка! Леша. Тихо. Я ее цепанул. Если честно, афита все в другом направлении. Еще один клип. А ты не настоящий. Во, Убить! О! Клип! Троль. О, мне... Мейт, я пошел, мне похрен. Да не идите, но ну, пожалуйста, не хочу одиннадцатого вас. Пошел, Пошлите, посмотри, да пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, какая же просолка! Да, рот твой ебучий, закройся. Сука, не, Жень, пожалуйста, перестань, сейчас бешу так уже. Все. Что я делаю вообще? Блять! Что ты делаешь, удак?